Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, прекрасное солнечное доброе утро, и мы продолжаем, а фактически завершаем, осталось всего два эфира до выхода на каникулы, каждое лето мы уходим на каникулы без назад, но сегодня прекрасный и замечательный гость Артем, доброе утро, я очень рад тебя видеть, и знаешь, самое интересное мне кажется, вот каждое утро мы начинаем с того, что мы проверяем как сформулирована должность или регалий, или погоны человека. И многие-многие делают все по-разному, мне очень понравилось и очень запало в то, как ты сказал, что вот для тебя, например, то есть то, что ты делаешь для людей, более важнее, чем там, тот, какие то, какие твои бизнес, какие-то регалии. Поэтому я очень рад тебя видеть сегодня. Доброе утро. Доброе утро. Два слова буквально. Почему Артём Габеков ассоциируется с любовью к профессии? Откуда вдруг это взялось? Мне, сам, мне, мне самому <свят> это интересно Любовь к своему делу, люби то, что делаешь Откуда родился этот замечательный Такой вот э, название этого так сказать, Я бы считал, что это движение уже, наверное <свят> Слушай, Мне нравится фраза, что Лучше всего мы рассказываем о том, чего не хватает там самим <свят> Это всегда так И ты обучаешь именно тому, чему, чему ты сам хочешь научить <свят> Я сам учусь а, Вот таких людей <свят> Как любить то, что ты делаешь как быть проточным, эффективным, для меня это всякий раз, когда я вижу такого человека, для меня это всегда невероятное вдохновение. И, вот, наверное, поэтому есть такая ассоциация, потому что я таких людей стараюсь искать и быть с ними рядом, и общаться с ними, с мастерами да, в свободное от работы время. Да. У тебя, в принципе, нет разделения на, там, на работу Работа или, или люди, работу. Да. Да, это всю часть жизни. Вот, И если твоя жизнь, она состоит из общения вот с таким большим количеством там, мастеров, которые еще находятся в таком состоянии потока, то, в общем, можно сказать, что ты каким-то образом тоже, ну, как бы опаляясь об них, ты, в общем-то, тоже становишься лучше. Поэтому вот мое. Как сказать, вот я. Я считаю, что мы среднестатистические тех людей, с кем мы проводим основное время жизни. То есть ты, то есть, человек это именно тот, с кем он проводит много времени. Скажи мне, даже не кто твой друг, а скажи мне, кто твое окружение. А -а -а. Мы с тобой об этом сейчас немножко говорили там, до, до начала мероприятия, потому что если мы берем такой, допустим, город, как Москва, то в рамках одного города даже в рамках одного кафе субкультур может быть очень много Невероятно. Вот. и да ты физически живешь в городе но ты ментально живешь в, в пространстве да, в пространстве в экосистеме тех людей с которыми ты находишься рядом. Вот, и поэтому это твой выбор, он может быть осознанный, он может быть неосознанный, и, как я вот заметил, когда ты выбираешь таких людей, которые вот, ну, активны, которые выбирают что-то делать, которые выбирают э, себя реализовать и раскрывать, ну, в общем-то, это, это другая скорость, это другой поток, это другой интерес и, другой, и другая эмоция. Вот тоже очень-очень важно, потому что мы, мы же как бы ну, социальные существа, и мы получаем сознательно или бессознательно тот уровень, тот квант эмоций от того человека, который сидит напротив нас. – Это точно. Да, – Мне повезло сегодня, когда я встретил по дороге таксиста, да, и этот таксист, он просто сделал мой день. Он такой был жизнерадостный, кажется, армянин. Вот. ну то есть человек в режиме в таком стакан наполовину полон, а, солнце, вот он сидит за рулем, а, у него там все хорошо, хотя я у него сегодня второй заказчик, как мы выяснили. Вот. он мне рассказал коротко свою жизнь, там историю своего рода. И это качество. не напрягало? И это, это не то, что не напрягало, а это мне, а, но ну, это мне это дало очень большой эмоционально положительный заряд. Вот я подумал, вау, спасибо тебе день за его, его такое начало, потому что. Могло быть по-другому? Это факт. Да. Ты знаешь, у меня вот целый рой вопросов вокруг mm -hmm. того, что ты делаешь, как что-то связано с проблемами, которыми я рассматриваю, даже, вернее, не с проблемой, а с проблематикой или с вопросами управления. Потому что я профессиональный менеджер и всю жизнь занимаюсь менеджментом и консультирую в области менеджмента. Mm -hmm. А ты собственник, который имеет успешный бизнес, и в то же время ты создал систему корпоративного управления. И мало того, ты смог создать некую корпоративную культуру. Культуру, в которой ты являешься не отстраненным человеком, а именно амбассадором своей собственной культуры. И фундаментально твоя культура, она строится на общих с тобой ценностях. Mm -hmm. Первый вопрос такой, знаешь, издалека, как говорится, помнишь, как у порочка же сказал, вы не могли бы мне в щечку поцеловать? <laughs> да. вот. Как ты пришел к пониманию тому, что определяющим форматом в области менеджмента является корп-культура? что именно среда и обеспечивает эффективность действия компании? Ты знаешь, ты меня, так, ты меня так красочно представляешь, что ты задаешь такую высокую планку, что мне после этого даже. Нет, вряд неловко отвечать. Мы же всю жизнь учимся. И неважно, в какой то роли находишься, пока ты, в общем живешь, ты ученик, собственник, ты наемный сотрудник, это даже не играет значения. И мое наблюдение за успехами а, или неуспехами команд, а, они сводились к тому, что я просто сделал вывод, что лучше всего выигрывает а, игру та команда, а, где есть эта слаженность, где есть это как зорница в пионерском лагере да, или как в хорошей сыгранной спортивной команде, где есть вот эта тонкая, непонятная, неосязаемая вещь, а, которая даже вроде как и сформулировать сложно. Не то чтобы прописать, да? но на уровне причин а, именно она является определяющим вот таким клеем, да, а, а, а, клеем для а, а, успеха команды, потому что всегда что-то идет не так. Ага. Вот, всегда возникают какие-то там форс-мажоры и прилетают черные лебеди. От скорости реакции, от договоренности, от того, сколько человек себя действительно приносит в свой день, вот насколько он тотален. Том, что он делает да, а вот этот уровень честности а когда у человека есть этот уровень честности в первую очередь по отношению к себе и когда он руководитель и он этот уровень честности а, проживает он не говорит об этом а через поступки ты видишь да какой он uh -huh. а, и когда а, он такой то а, люди вокруг него они, хочешь, не хочешь, они не могут эту стиль перенимать. Да. Нет смысла воспитывать ваших детей, начните с себя, потому что ваши дети все равно вырастут похожими на вас. Абсолютно. И сотрудники, вот вчера только буквально мы общались на обеде с middle менеджерами которые... Мне рассказывали, как у них идут дела. Вот, и я их спрашивал, как вам сейчас общение там с нашим SEO. Это новый SEO пришел, новый генеральный, да? Сравнительно недавно, да. Uh -huh. Сравнительно недавно он пришел в октябре прошлого года. И э, ребята говорят: что слушай, мы находимся сейчас, э, мы ловим себя на мысли, что на часах у нас там 8 да. Мы, э, мы забываем про время, потому что нам очень нравиво. Нам, нам сложно да, а нам не просто, но... то есть он их вывел на какой-то новый некий уровень. Он их вывел на некий уровень ответственности перед самими собой. Наверное. Это очень классно, да. но знаешь, я в очередной раз ты говоришь, я там тебе задал высокую планку. Не я тебе задаю высокую планку, а твои действия, которые я расшифровываю в своем мозгу, как профессионал-менеджер, задаю. То есть, ты знаешь, я мало встречал собственников, которые после назначения генерального хотят общаться с middle и спросить, ну как вообще дела? Это же очень интересно, это же, может быть, самая главная роль, которая должна быть у собственника, который не находится в операционном управлении. Ты должен… Мне просто люди интересны, поэтому мне повезло в этом смысле, и… Ты должен управлять ценностями организации, а как ты будешь управлять? Есть сформулированные ценности вашей компании. Ты знаешь, они написаны на стене. Сколько штук? Две, три, одна? Пять. Но я, я, самое интересное, что я даже сейчас не стану тебе их перечислять, потому что эти ценности, они мы их создали в 2011 году. Если, даже в 10-м, по-моему, когда это было самая-самая такая заря. Вот. Мы долго жили и на обучении наших новичков, мы там проводили круглые столы, мы перечисляли эти ценности, мы рассказывали, как это важно. А сейчас я смотрю на это по-другому, я считаю, что компания – это живой организм, и он всякий раз меняется с приходом а, нового человека, с приходом uh -huh. нового игрока, который привносит туда свою струну, он приносит туда свою картину мира, да, и главное чтобы ты при встрече с этими людьми, при подборе этих людей, вы гласно или не гласно, желательно, конечно, гласно, потому что неназванно не существует, вы договаривались о том, ради чего вы здесь. Что этот человек, который приходит к тебе в компанию, что он строит, какой храм он строит, про что он, для чего он сюда пришел. Если он пришел исключительно ради того, чтобы зарабатывать деньги, и это его является конечной целью, то правда жизни заключается в том, что он их не заработает. Ага. Потому что если он не включит да, коллективное сознание людей, которые находятся под ним, да, которые находятся вокруг него, да, то это будет механизм как восьмицилиндровый двигатель, у которого он не то, что троит, а Шесть цилиндров не работает. Шесть цилиндров не работает, да, и ты просто выливаешь бензин на улицу. Вот знаешь, есть такое мне нравится фраза «имеющий уши да услышит». Уважаемые радиослушатели, вот сейчас Артем проговорил фактически фундаментальные принципы построения HR-политики в компании. Ну вот я перевожу на русский менеджмент язык. Что это значит? Ты знаешь, буквально вчера я выступал перед топ-менеджером логистических компаний, и рассказывал, что моя ключевая компетенция – это построение систем управления основанных на общих ценностях. Это моя ключевая mm -hmm. вещь, почему это глубоко в этом живу, и почему mm -hmm. мне так интересно. И потом мы остались с одним собственником, и он говорит «слушай, а я бы хотел вот начать у себя». С чего начать? Я говорю «с тебя». И вот здесь, понимаешь, действительно, что ты правильно говоришь. Мы сегодня тоже с тобой сказали, что чем крупнее компания, что если мы представим в целом, как вот слой воды, да, то вот это здесь постоянное течение да, идут, и, может быть, и они заходят и наверх, но вот задача топов э и собственников удержать ключевые, фундаментальные ценности, которые создают скелет этого организма. Мне очень понравилось, как ты сказал, люди приходят не в компанию, а приходят mm -hmm. на ценности, которые, ради которых эта компания существует. Люди приходят на людей. Люди приходят на людей, да, и вот поделись каким-нибудь инструментом, а как вот, что это значит, управлять на основе ценностей? Ты знаешь, это, наверное, виднее со стороны, и ты бы, наверное, мог бы, если бы ты нас там и, там, и с удовольствием тебя приглашу, и посмотришь на то, как это так происходит. Можно ты даже могу. кино снять небольшое, ты мне могу очень сделать, нравится. Наверное, свой, свой какой-то срез а, такой аналитический. А, в моей картине мира тебе, если ты занимаешься бизнесом, ты не сделаешь бизнес сам. То есть есть предприниматели, которые говорят: я делаю бизнес сам, я управляю сам, я как бы главный капитан своего корабля. Да, и э, это подход. И больше того, этот подход он в малом бизнесе в принципе, он он достаточно распространенный, да. хороший. Да. Есть один нюанс что ты достигаешь определенного порога некомпетентности, когда твой бизнес, поскольку ты его ведешь, разрастается, да, ты упираешься в стеклянный потолок. Потому что ты его ведешь как специалист. Угу. Ты главный эксперт. Как эксперт, да. Да, ты главный эксперт. Мой принцип, что я не знаю, но я знаю, кого спросить. Я не эксперт, да, я ищу экспертов. Да, и мне нравится быть в поле экспертов, потому что если я ученик, да, мне нравится об них учиться. Да? И больше того, если я такими экспертами компанию а, обогащаю, то для эксперта очень важно быть рядом с экспертом. Вот, они начинают быть как самозатачивающиеся ножи. Учиться друг от друга, а, показывать уровень боевого мастерства, да, а, возникает доверие и уважение. Очень важна такая штучка в компании, как доверие, вот это базовая ценность организации. Если доверия нет, любой процесс, любая стратегия, которую бы ты не выбрал, даже самая успешная, она работает вот, Поэтому для а, управления а, вот, по ценностям в организации, наверное, то, чем в первую очередь а, должен заниматься руководитель компании или основатель компании, – Неважно, в какой роли, потому что в моей, в моей картине мира люди, которые занимают руководящие посты, они сопредприниматели. Я никогда не провожу вот этот водораздел, что угу. я вот там, там собственник, а ты, ты наемный сотрудник. Это не, это, как сказать, это разделение по классам, оно, а там, Это оно, его оно дело, да, оно, получается, дает возможность отскочить. Да, – Да, оно, во-первых, дает возможность отскочить, и мы начинаем делить на «мы» и на «вы», то есть мы вместе в одной лодке, и если я как руководитель позволяю себе определенный уровень а, недостаточной искренности внутри моего отдела, от этого начинает страдать целом, вся компания. Понятно, то есть, да. если мой организм, который состоит из разных органов, если один из моих органов Сбоит? А, позволит себе критический уровень неискренности, да, то от этого потеряется как бы все тело. – Все тело, абсолютно, да. да. Слушай, классно. Вот эм, когда я тебя спросил, мог ли бы ты э, делать вот такие проекты на экспорт, то ты мне сказал очень важное одно условие. Я бы мог, если бы у меня была возможность менять людей. Mm -hmm. все таки получается, что бы мы ни говорили, и мечта этого, помнишь, э, Ури из фильма «Электроника», mm -hmm. где у него кнопка, она неосуществима. Мы сверхсложные социально-экономические, не знаю, энергетические существа. Как эм, все-таки являться определенным, где произвести вот этот водораздел? Вот здесь мы брали всех подряд, не спрашивая, почему мы занимаемся работой, какие у ценности, а вот теперь мы определились, мы теперь живем по ценностям, и мы хотим только тех людей, которым это интересно и соответственно. Вот как, как его провести и действительно ли нужно его держать? Нужно, конечно, нужно. Если ты хочешь быть счастлив в браке, да, ты, же, ты, же, ты, же, ты же, когда идешь под венец, ну это странно, если бы вы прописывали, там, вот, вот это наши ценности, вот так вот из этого состоит наш там, взаимный супружеский долг. – ну Некоторые это, так делают, делают да, контракты брачные. – Возможно, да, но мы же как бы хотим, ну в первую очередь, любви. мы же хотим, мы хотим прожить любви. счастливую жизнь. Да. Да? А, мы не хотим, чтобы бизнес был сам по себе а, там, растущий в 10 раз в год. Мы хотим на самом деле ну, в моей картине мира быть счастливыми людьми, если для этого должен бизнес расти 10 раз в год, okay. ради Бога, но это не самоцель. Это человека, может быть, однобулочно где-нибудь там на какой-нибудь улице Москвы, где он по или ну, Парижа больше хочется сказать. Абсолютно верно. И полно западных, если посмотреть на западную модель, на англосаксонскую модель, полно маленьких средних бизнесов, которые ведется из поколения в поколение. В Германии таких бизнесов там и подавно много, там сотни и тысячи, да, где есть какая-то там артель, да, где есть семейное дело, да, которое передается там там из веков. И люди прямо, они этим гордятся, они счастливы они не ставят себе цель там, там обогнать там, и выйти на биржу там, спустя там два года и продаться за миллиард потому что вот честно я наблюдаю сейчас за этим за этой погонью за целями она очень сейчас распространена в бизнес тусовках особенно в инфобизнесе то есть мы видим прямо, как там вот люди, выступающие со сцены, рассказывают, как ты должен там что-то там сделать, там увеличить, то есть, Если тебе нет миллиарда, ты лох. И пробежать. Ну, это предыдущая версия Полонского, да, у него его нет. Теперь уже, да. А теперь, если ты не пробежал марафон, то ты лох. Да, просто мне кажется, что есть два разных модуса. То есть первое, это люди, которые движимы целью. Это хорошо. И этого много прямо, поскольку они такие они энергеты, и их много в эфирном пространстве, а есть люди, которые действуют из состояний, и их меньше, потому что ну, они об этом как-то меньше, может быть, там, хотят всем рассказать, они себе не ставят цели сейчас там облить с собой все пространство вокруг. Но в моей картине мира это состояние может быть даже более важно, потому что если ты находишься в таком в ресурсном поле, угу. да? то ты видишь возможности, ты встречаешь людей, да, ты другой сигнал транслируешь во внешний мир, он по-другому То есть по сути сражается. мы сейчас сделали снова линк к любить тому, что делаешь, да. То есть люди вокруг тебя, ты вокруг людей и создание вот этой эко среды, в которой очень важно услышать самого себя. Помнишь, мы сказали, что это очень важная вещь, что э, при всем нашем желании <къех> Сделать культуру менеджмента, вообще. В целом, вот если ты бы меня спросил, что мной движет, я бы тебе ответил, что мое желание, мое желание постараться сделать так, чтобы управление людьми в России строилось не на страхе увольнения, mm. как это, к сожалению, 90% сейчас, а на желании работать вместе, выбирая компанию по ценностям. Вот тогда вот это было бы классно. Я поэтому езжу и рассказываю об этом. Mm -hmm. вот, но Есть... услышать себя это вот mm -hmm. самое главное, да? вот Давай попробуем вот на эту тему порассуждать. – Давай да, с удовольствием скажу. Я чтобы на эту тему поговорим, потому что мы экспериментировали тоже и с таким стилем управления, и с таким стилем управления. К чему мы пришли, какие выводы? после того, как мы там пытались делать и элементы призовой организации у себя внедряли, и э, мы, собственно, мы не прочитав книжку, «Лалу» устали у себя это внедрять, а мы, в общем-то, до этого так и жили. Пришли к этому. Да, мы до этого, ну, просто мы поняли, что как бы нужно к другим относиться так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Просто. Закон здравого смысла. Если вот просто все смотреть на как бы на на мир через призму, через фильтр здравого смысла. Да, и включать, действительно включать момент принятия решения, этот здравый смысл, то, в общем-то, не нужно читать книг. Потому что все само становится очевидным. Потому что нет бизнеса как чего-то отдельно взятого. Есть жизнь, где бизнес ⁇ часть жизни. Есть твое рабочее время, есть твое свободное время, есть твоя семья, есть твои друзья, есть твой внутренний мир, и это все части одного целого. Это да. И задача, ну как бы все это соединить, да, думать, говорить и делать одно и то же. Как вот, вот, если... как вот ну, ты говорил, что, вот, по крайней мере, у тебя достаточно много в копилке инструментов коснуться самого себя. Вот с чего mm. об, вот смотрят нас предприниматели, собственники, топ-менеджеры, mm. вот как сделать так, чтобы сегодняшний день для них стал таким же солнечным для тебя, и они, может быть, впервые mm. коснулись самого себя? Советы начинающим, начните. начните осознать то что в общем то мы ну, всю жизнь для этого и э, здесь находимся чтобы знакомиться через реакцию внешнего мира познавать себя знакомиться с собой и э, на, находиться в этом сознании новичка радоваться есть стереотип который говорит ты закончил школу ты закончил институт ты что-то знаешь стремительно меняющийся вука мир да, говорит нам о том, что вообще все забудь, все не так, да, что сегодня нужно учиться у 20-летних, потому что это уже более свежие прошивки. Да? А если ты пообщаешься там, с 14-летними, то как бы между ними будет разница, между 14-летними и 20-летними, как между 20-летними и 40-летними, то есть эта скорость да. еще раз увеличивается. Да? Поэтому ты без вот этого искреннего интереса. Да. – Open mind, а, да, как говорится? А, без, Или stay а, open, я не знаю, как вот эти вот популярные сегодня. Но движения. Это, это называет, это называет масло еще самоактуализация. Угу. Вот он там даже... Вы в, на самой высокой на сам, части Да, пирамиды. не самореализация, а самоактуализация. Самоактуализация. Да, и он перечислил, кажется, 15 признаков самоактуализирующихся людей. Можно просто да, найти да, посмотреть... После да. разговора и посмотреть эти признаки и увидеть там, там сколько из них твои. Угу. Сколько этих признаков в твоем окружении. Вот, очень интересно. Да. И, когда, и тогда у тебя ну, процесс жизни, он становится, это не бизнес ради бизнеса, а это процесс некого там, ну, пути обучения, самоактуализации, и, естественно, ты должен что-то, если ты пришел сюда, ну, сделать что-то хорошее. – Ты знаешь, я слышу от руководителей, постоянно общаюсь с руководителями, М -м, у меня нет времени. «Я настолько загружен работой, когда мне развиваться?» А теперь то же самое, а он возвращается к своим сотрудникам и говорит, давайте книгу начнем читать какую-нибудь. «Да вы что? Зачем нам книга? Это нам не поможет. Мы уже пробовали». То есть, как только ты начинаешь что-то к себе, сразу очень много сопротивления. Есть ли способ борьбы с сопротивлением? – это, это, это, это очень хороший способ, перекладывать на других – То, чего нет в тебе. Вот, а сопротивление, а если его разобрать по, по, по, по частям, это со-против ления. <свят> да? – То есть, со-против лени? – Я думаю, что не со-против лени, а мы, мы вместе против ленимся. А, – ама то есть, мы вместе против чего-то ленимся. – Против чего мы с тобой, Рома, будем вместе лениться, <свят> <свят> да? против да, кого да. мы будем дружить, поэтому любое изменение оно сталкивается с сопротивлением, это данность в связи с тем, что ну, любой социум, любое общество, да и человек, это система, которая стремится к стабильности, она стремится ну, перейти в режим экономии энергии, потому что исторически, если бы ты тратил там, налево и направо так активно свои килокалории, mm. да, то ты просто бы умер с голода. поэтому ты должен переходить в режим стендбай. Вот. И тут приходишь, ты такой замечательный внешний а, а, агент, который говорит, ребята, меняйтесь, вот. а они говорят, а с какого, собственно, да, да, как да. бы ты, ты начни с себя. Да? И поэтому есть хорошая фраза, что если все в порядке, ты смотришь в окно, а если не в порядке, то ты смотришь в зеркало, потому что любой процесс, который происходит в организации, в конечном итоге… Он найдет отражение в тебе. В тебе самом. Да. И если ты хочешь, чтобы организация менялась, ты должен набраться смелости, ты должен прямо, ну, отвести на это время определенное. И существуют разные способы, миллион один способов. То есть, если у человека есть на это, главное, всегда в запросе. Вопрос всегда в запросе. Если у человека есть запрос, да, он, ну, это две секунды можно открыть там, да, Яндекс или Гугл и найти способы, там, со соционика, психологи, а, там, там, тренинги, да, а, просто общение с такими людьми внутри компании, в контуре. Вот мне даже нравится скорее делать так, чтобы люди были внутри организации и в контуре с ними можно было бы об этом говорить, чтобы это было не оторвано от производства, да, угу. что вот я сейчас тут вот от забора до обеда работу работаю. А тут я взял куда-нибудь там пойду, улетел говорит. на Айваску в, в Южную Америку, да, и вернулся просветленный, да. А вокруг меня невежественные люди, да, и я такой замечательный, да. Ну, то есть, это некий, некий в этом есть разрыв. Да, некое есть в этом, как сказать, ну, некое натяжение, да, если мы это натяжение не, как бы не приведем к состоянию целостности, оно будет так или иначе фонить. Да, вот, поэтому вот лучше, когда у тебя это, это происходит как-то вот, по серединному пути. То есть, э, не стопроцентная бирюза, не автократизм, а есть где-то некий средний путь, Который позволяет вот в нашей, с учетом нашей ментальности находить какую-то вот возможности и для ценностей, и для автономии какой-то людей. Есть замечательный фильм, он недавно вышел. Называется Он История одного назначения. Угу. Российский фильм. Как раз про это Толстой. Ну, современное прочтение Толстого, потому что почему-то Толстой играет в своем собственном произведении. Я думаю, вряд ли он так это задумывал. – Рекомендую посмотреть, там как раз про порядки в царской армии, mm -hmm. вот, и про то, как один сын, такой достаточно либеральный, попадает в эти устои, и он видит солдат, которые, которые ходят с троем, которые ходят, их муж строит, вот, а он добренький. То есть, он не выбирает позицию, есть человек добрый, а есть добренький, и это не одно и то же. Вот, вот он добренький, и он как только у него появилась возможность да, сыграть в добренького, он их распускает, во всех смыслах этого слова. И спустя там три часа, не гибнет, а, они, они не то что они до боя не дошли, слава богу, а, они дошли до бани женской. Вот, а, и баня горит, а, там а, они там бегают с, по полю с, с женщинами, в общем там мордобой, а, ахтунг, ужас. А, и в общем, это все пришлось очень срочно собирать назад. Поэтому, а, говоря про Березу, а, это очень хорошая история. Но для того, чтобы она работала, у тебя, как в случае с английским газоном, когда ты на него смотришь и спрашиваешь, скажите, а почему он такой ровный? 200 лет. Да, знаете, да, очень просто, его просто нужно стричь 200 лет. И тогда вот все будет хорошо. Мы забываем одну вещь, что есть разная историческая база, фундамент, религия. А, и, допустим, есть книга «Протестантская этика и дух капитализма» такая. Ее написал, кажется, Макс Вебер в начале XX века. Он а, разбирает, а почему, собственно, люди, которые вот протестантов, а по статистике, они более успешные предприниматели. бизнесе, да. да. Потому что у них это на уровне поколений, даже, может быть, где-то вбивалось, а может быть, это где-то и начитывалось. Ну, Самое ну, в Поколениями да. начитывалось, что труд — это добродетель. И разбогатеть — это добродетель. И разбогатеть не ради того, чтобы разбогатеть, а ты такое количество сделал, добрых дел, ты столько ну, как бы благо создал, да, что даже эти деньги ты не, не тратишь на какие-то компенсации свои и на демонстрации. Да. Ты, ты, ты просто ты получаешь обратную связь от мира, которая тебя благодарит за то, что ты выполнил добро в большом объеме. Это да. Понимаешь? И когда вот этого фундамента нет, и ты неожиданно приходишь. В нашем реале, где у нас был 1862-го года там, крепостной строй, потом а, советская власть, которая тоже, по сути, тоже крепостной строй, а сейчас 20 лет НЭПа, да, и ты говоришь, ребята, а теперь бирюзовые, да, а, а, это от ума. Это баня, горящая баня. Это, это, это горящая баня, и я знаю, крайне мало примеров, когда а, у людей бы это хорошо получалось. Я знаю больше примеров обратных. Слушай, Слушай это... еще раз хочу нырнуть немного в, в, в саму систему управления. Ты сказал мне эту фразу, потому что она мне очень понравилась, что наступает момент, когда в компании нужно что-то делать, ну, какой-то прорыв или какие-то новые направления, или вообще просто подумать о том, куда развиваться, и ты спрашиваешь ли, ну что, ребята, давайте предлагайте. И тут как бы тишина в ответ, глупые вопросы, там, страх в глазах, потому что, как, как ты сказал, летите голуби, но крылья-то у них подрезаны. И это тоже болезнь болезнь и некая боязнь собственника, да? отпустить, не отпустить. Вот с чего начинать формирование системы, в которой люди не боятся высказывать мнение, предлагать идеи, становиться сопредпринимателями. Не де юра, что им дольку там вот в уставном капитале отрежут, а де факто. Ведь приходя на работу, ты по сути и есть часть этого бизнеса. А если ты часть бизнеса, ты тоже предприниматель приглашать людей, которые сильнее, чем ты, не бояться приглашать сильных людей, которые в своей зоне ответственности более экспертны, чем ты, убедиться в том, что у них действительно есть искренний запрос на то, чтобы быть и состояться, доверять, сила доверия, она творит чудеса, да, не факт, что с доверием человек взлетит, но, но без доверия, без точно доверия факт, что он не взлетит. Да. Поэтому это русская такая вот тоже больная тема. Я часто обжигался, там, доверяя, да, но, наверное, если бы я не доверял, то не было бы вообще ничего. Поэтому здесь не стоит из одного случая, где жизнь тебе как бы, ну, показывает обратное, да, или не доверять. Да, нигому, не, да? То есть да, из-за того, что тебя один человек подвел, не стоит лишать доверия девятерых остальных. Вот мне понравилось, знаешь, я не помню, где прочел, что про доверие, что ты доверяешь. Не, не, а, что доверие строится не, для, не в формате, что ты приходи mm -hmm. и заработай у меня доверие, а наоборот, что я априори тебе доверяю, а, как бы и буду доверять ровно того времени, если вдруг ты сам не сделаешь нечто такое, что мое доверие может к тебе э, измениться. И еще один вопрос, мне очень тоже понравилось. Знаешь, э, если бы вот, ну, мы разные там, применяем инструменты или характеристики для измерения активности команды, фантастически зашла эта тема, октановое число человека. Mm -hmm. Вот э, Что ты вкладываешь в это понятие, когда ты говоришь, с каким октановым числом команда работает? Mm -hmm. Один... Тренер по карате Богдан Курилко рассказал мне следующую вещь, что в Японии есть для глагола де «делать» семь определений. Угу. То есть можно делать по-разному, семи способами. И вот способ, который, которым приветствует учитель, ученика, когда тот выходит к доске, угу. он называется гамбаро. Гамбаро – это вот быть тотальным в том, что ты делаешь неформальным, а вложить весь свой дух, вот весь свой ментал, да, себя целиком без остатка в дело, в процесс. И вот это гамбару, по сути, это, это единственное... Чего а, я спрашиваю, а, и как бы даже не спрашиваю, а, тихо наблюдая, а, вижу а, или иногда не вижу а, в людях, потому что как только есть вот этот уровень тотальности человека в делании, вот как только он присутствует в этом делании, он, это вопрос времени, когда он станет мастером. Но он станет. Он станет, потому что он точно вот по этому правилу 10 тысяч часов, да, он, он точно, если он не, не предаст в процессе самого себя, если он не даст вот этому мы же, у нас же постоянно, как бы, мы в субличности ты, наверное, знаешь, да, то есть нету, нету одного человека, там, роман. То есть у него есть разные голоса. Поговорим об этом. Так же, как и у меня. И вот если этот человек, он не даст вот этому голосу критика, который всегда есть у каждого, который скажет, слушай, это все. Мы так и знали, мы с тобой лузеры. Ничего из этого не выйдет, это все не имеет смысла, мы умрем. Очень легко этот голос включить. Поверить, да? И Ой, так оно и невероятно есть. легко. Достаточно включить телевизор, Всё, у тебя да. реки. Достаточно послушать э, то, о чем говорит народ. Вот в принципе, такой в широкой массе очень легко быть несчастным, угу. быть счастливым тяжело. И причем еще не просто несчастным, а несчастной жертвой. Да. Потому что кто-то другой всегда виноват в том, что ты несчастный. Потому что я когда несчастная жертва, я получаю вторичную выгоду от того, что я жертва. Значит, меня надо жалеть, значит, кто-то другой виноват. Угу. И в этот момент происходит снятие себя ответственности. То есть вот такая некая инфантилизация. Я наблюдаю это, и отслеживаю и отлавливаю это в себе, ну, не знаю, x раз в день. Иногда это удается, иногда это просачивается. Но мы же люди. Да, мы же вы люди. То есть как бы просто нужно за этими вещами наблюдать. И когда в тебя вселяется вот этот пессимист, который говорит, слушай, это все как бы ну, без толку, да, мы там все умрем, просто сказать, окей, я тебя слышу. Я с, я с тобой согласен, но ты не я. Ты лишь часть, одна какая-то, на двадцатое меня. Назвать его по имени. Страх. Потому что неназванного да. не существует. Ну, да. да. Назвать его, выделить его, да, там. Назвать ну, ему имя какое-то. Да, скажи, хорошо, я тебя слышу, да, успокойся, все будет в порядке. Мы с тобой договорились, идем дальше. Просто выключить этот звук, потому что когда этот фон идет бессознательно, ты просто не измечаешь как ты можешь быть в своих реакциях токсичным как ты -то можешь не вкладывать в дело веру потому что этот критик да, он не позволяет разрушает, тебе в этом быть таким. разрушает да. Да. слушай в этом смысле знаешь мне очень понравилось я прочел притчу где э, маленький индеец приходит к своему дедушке там, наверное, слышал, да, этих, про два волка, Конечно. говорит, один волк добрый, другой говорит злой, дедушка, а какой победит-то того, которого ты кормишь? Как раз на первом форуме где-то был, мы показывали этот мультик. Да? Да, всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. О, отлично. Мы, мы всегда выигрываем. посмотреть, это да, будет интересно. Да, мы всегда выигрываем в игру, в которую играем, поэтому здесь нужно понять, а в какую игру я на самом деле играю. Давай, Если я ну, играю в игру «Жертва»… Скажи, как? Вот просто в оставшиеся там, 10 минут, сегодня там они и здесь, я, К сожалению, я думаю, что большинство людей, а о чем они вообще разговаривали все эти там 45 минут. Ну да. да. И эм, А мы разговаривали конкретно о том, как привести, вот ты знаешь, я вчера как раз сказал, что выступая перед ними, перед топами логической компаний, говорю, ребята, вот все, что мы говорим о ценностях, это все про деньги. То есть, ну, если перевести в конкретный инструмент, компания создается для того, чтобы зарабатывать прибыль. Основатель рискует своим собственным бюджетом, деньгами, все остальное. Но Деньги ради денег не работают. Вот тогда, когда мы начинаем говорить про ценности, это значит, мы хотим не просто зарабатывать деньги, а мы хотим нести нечто больше. Да, мы зарабатываем деньги, покупаем машины, квартиры, мы платим вам зарплаты. Но для того, чтобы нам выживать в этом рынке, нам нужно нечто большее. Конечно. Как раз то, что нас объединяет. И все то, что мы говорим сегодня, подойди к себе, спроси про себя, лучшие люди, это все для того, чтобы компания в целом, как организм, работала хорошо. То есть, что такое токсичный человек, это больной орган, да? Ты что у тебя, когда орган больной? Идешь к врачу, либо выписывают таблетки, либо хирургическое То же самое и здесь. Но здесь все-таки, все-таки, я всегда об этом говорю: что если собственник говорит, стукнует кулаком по столу, говорит: я больше не хочу слышать об этих проблемах, а о проблемах он не услышит. Но они никуда не денутся. Вопрос как руководителю, топу, вот сидящему сейчас, смотрящему нас, все-таки задуматься и сделать какой-то, можешь вот там, знаешь, я всегда прошу своих спикеров там сделать там топ, там 5-3 шага, которые позволят тебе приблизиться хотя бы к осознанному управлению людей, к осознанному пониманию, что в компании должна быть корпоративная культура, и она на чем-то должна построена. Вот самые простые практически 2-3 шага. С чего начать? Когда человек знает ответ на вопрос «Зачем?», ему доступно любое «Как?». Uh -huh. Вот зачем вы делаете бизнес? Кому от этого хорошо? Какую ценность вы создаете? Что драйвит ваших людей? В какой роли вы по отношению к ним? Вы только спрашиваете. Либо вы выступаете в роли наставника? То есть коуч или консультант, да? Да, какой уровень доверия внутри, какой уровень искренности в компании? Люди приходят, они приносят себя целиком или они просто приносят свое тело на работу. То есть очень есть важный они его, момент. Они его сдают в аренду. да, И в этом нет ничего ужасного. Таких людей очень много, просто вы на входе не договорились с человеком, с правильным человеком, вы не договорились о предмете сотрудничества. На что вы ловите людей? Какой смысл им у вас быть? В чем эволюционная цель компании, есть ли она? Класс. Друзья, ставьте на паузу, пересматривайте. Вот каждый из этих вопросов, по сути, это день размышлений. И если вы, я не знаю сколько, 12, наверное, как минимум, там, я даже потом пересчитаю, вдруг загруппирую и потом под постом, под нашим выложу. Если серьезно задуматься, осознанно включить некое в себе представление об этих вопросах, то откроются очень многие истины, о которых ты раньше даже не задумывался. Вот я хочу вспомнить, попытаться вернуть тебя в то состояние, когда впервые ты ощутил вот эти ответы. Что, как, какое у тебя было эмоциональное состояние? О, слушай, я, честно говоря, у меня нет ответов, знаешь. Ну, Раз ты я, так или иначе, я, в них же находишься? Конечно, конечно. Мы тоже постоянно, то есть они поэтому у меня достаточно легко и вспыли, потому что я их, ну, вербализовал. Так эти мысли, они происходят даже на невербальном уровне, то есть это на уровне ощущений как-то происходит, более тонком. Критерий всегда один – это радость. Вот это, это, это, если ты в процессе своего делания испытываешь радость, ты точно в том копаешь месте. в ту сторону. Да? Ждать, что эта радость она вот не спадёт сверху, как манна небесная, не стоит. Нужно напрячься. Вот, безусловно, очень важно любить то, что ты делаешь. И, скорее всего, здесь расположена область твоих талантов и сильных сторон. И компенсировать себя другими талантливыми людьми, которые сильны в том, чего у тебя нет. Это называется дуалы. Люди, которые дополняют друг друга. Поэтому очень, кстати, важно изучать себя, свой тип лидерства, они совершенно разные, и для того, чтобы понимать других, нужно понимать себя. Ты не можешь управлять другими людьми, если ты плохо управляешь собой, если ты неосознанно относительно своих реакций, да, поскольку любой бизнес – это проекция тебя. основателя. – Да, так или иначе, это все равно проекция тебя и тех людей, с которыми ты договорился, которые на твой импульс пришли. Вот. Поэтому этот нужно постоянно, как этот визир, его нужно постоянно как сказать, с него снимать налет. Знаешь, я понимаю, но, скорее всего, мы можем услышать такой вопрос: а-а-а, понятно, чего там он сидит, он там собственник у него, там у него куча денег, а мне тут надо семью кормить, там все остальное. Как можно ответить такому человеку, на самом деле попытаться оценить эту агрессию, которая там он с утра <къем> до вечера вынужден там обеспечить хлеб насущно, но как бы вот... Он прав. Он прав? Он прав. У меня только есть один ответ, он прав. <къем> так и есть. Жизнь – боль. И все же... Это э... выбор. Выбор каждый Это выбор, который, да, еще раз, несчастным быть проще всего. Мы вновь возвращаемся к осознанности. И вот скажи, пожалуйста, вот я уверен, что ты так или иначе, вот даже вот последний пример. Ты говоришь, вы при, ну, пригласили нового SEO, а проводил ли ты собеседование этот человек, то есть что, какой, какие важные вопросы для, для себя задавал, вот в оставшие, там несколько минут, чтобы было понятно, вот может быть ты даже удивил этого человека, который пришел к тебе Нет. на собеседование, а ты ему спросил про что-то. – У меня есть очень хороший, это, это не мой способ, я его где-то услышал в свое время я его активно использую, я предлагаю людям в формате монолога рассказать минут пять, а еще лучше 10 про себя. Это так интересно, потому что мы привыкаем играть в сквош, в такой некий смысловой пинг-понг, <свят> и вот в этом пинг-понге мы не уходим глубоко, да, мы вот где-то на уровне поверхности, там у нас волны плещутся, а глубина, она такая не совсем прозрачная, да, а как только ты говоришь человеку, вы знаете… Вот мы сейчас внимательно будем вас слушать, следующие 10 минут. Прямо кладешь на стол телефон или часы вот, и даешь ему время для монолога, где-то минуте на второй, на третий у человека заканчиваются слова, возникает пауза, и он так на тебя смотрит с некой такой ну, с просьбой в глазах, ага. что типа, ну скажи что-нибудь, позволь я, мне я, снова сыграть да, в этот да, пинг-понг, да, да, да, да, а да. ты с чувством глубокого уважения, сопереживания и Человеку сострадания… Он, да ты продолжаешь молчать и человек начинает говорить и то что он говорит это есть так глубина да? это интересно даже для него самого вот это не всегда работает с топами, потому что это подразумевает все-таки ну это если мы говорим о позиции силы в моем понимании это как, не знаю, это уровень там, семьи практически, да. Может быть, да еще, ну, как бы уровень моей семьи, он зависит от точности этого человека. Абсолютно, да. Вот ты сам я, зависишь от него. Я сам тотально завишу. Поэтому для меня эти связи, они должны быть либо очень глубокими, либо, ну, либо их, их в принципе может не быть, потому что мы тогда вряд ли будем как бы, в долгую счастливы вместе, но когда ты беседуешь с на позицию ниже, да, и у тебя не так много времени, а я стараюсь много времени уделять общению с людьми на входе, потому что все-таки я как, выступаю определенным фильтром да, людей в компанию, то человек сам удивляется, как много нового он у себя в процессе этого монолога узнает. Спасибо тебе огромное. Я, если позволишь, очень быстро постараюсь кратко резюмировать. Первое, ну, если бы можно было бы обозначить тему, о которой сегодня мы говорили, мы говорили про осознанную любовь к тому, что ты делаешь, если мне так позволишь сказать. Все зависит, от в первую очередь, от самого себя. Ты сам выбираешь. Кто ты в этой жизни, хочешь ли ты жить по-другому или не хочешь, и только от тебя самого зависит твое транслирование и своего, своих эмоций, своих состояний. А если ты руководитель, то это, это твоя еще и обязанность ну, достучаться до самого себя. Российские компании в целом, и в целом компании управляться могут быть по-разному. От сверхавторитарного до сверхбирюзового, у кого какие возможности финансовые позволяют, сколько допустить. Но кто, кто, во что кто во что играет. Но основа все-таки компании – это некая среда, которая понимает и притягивает людей. То есть люди приходят не в компанию зарабатывать деньги за зарплату, а люди приходят в компанию делать это дело. И вот если это дело, оно интересно, если оно созвучно сердцам этих людей, и… И э, на самом деле это не искусственно, это не плакаты написаны на стенах, а это стиль жизни этих людей. Только тогда начинает этот, возникает вот это вот единение. Причем это единение как некая центростремительная сила. Кто-то отваливается, ненужные люди, а нужные они приходят и э, создают вот эту среду. Что очень важно для собственника? Для собственника очень важно быть амбассадором этих ценностей. Да, мы говорим, что mm -hmm. люди уходят, и здесь на каком-то уровне mm -hmm. культура может меняться. Даже пришедший директор может поменять культуру, но ключевые коренные ценности остаются от собственника. Спасибо тебе огромное, было очень интересно. Спасибо, Рома. Да. До новых встреч, друзья, до следующей встречи. У нас будет еще один бизнес-завтрак, и уходим на лето.